Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня у меня для вас очень интересная тема. Как выполнить объемную аппликацию на свитшоте? Такая аппликация подойдет и для детского изделия, и для женского, и даже для мужского. Смотря какую, какой рисунок аппликации вы выберете. Я тут на просторах интернета, он давно у меня маячил перед глазами. Я нашла лисенка. Это может быть, например, целиком фигурка животного. Это может быть какая-то абстракция. Ну, может быть, какой-то шар, куб угловатый, шестигранник какой-нибудь. Если это мужской свитшот, то это может быть голова волка, например, контурная. Вот. Ну, все, что угодно. Какой-нибудь смайлик. Все, что вы сможете, допустим, там найти или придумать сами. Как перевести рисунок на тот материал, на котором мы собираемся шить. Итак, смотрите, линии могут быть как прямыми, вот у меня такой как бы контурный, векторный рисунок. Да? Узнаваемо, читаемо, что это фигура лисенка, вот у него ушки, мордочка, тельце и хвостик. Если это крупная просто голова, то это может быть голова да, того же, я говорю, волка, медведя, еще кого-нибудь или сказочного персонажа. Линии также могут быть плавными, закругленными, то есть все, что вы найдете. Рисунок я переводила следующим образом. Ну, Это был маленький рисунок на экране компьютера, в принципе, мне со своим художественным образованием не заставило труда просто по пропорциям самой прикинуть и нарисовать. Я его сама просто перерисовала зрительно. Но есть еще один лайфхак, которым я пользуюсь очень часто. Я на экран, на монитор, вот ну, да, на экран ноутбука либо компьютера вывожу эту картинку, открываю, и плюсиком тыкаю до нужного мне размера то есть картинка увеличивается до нужного мне размера, например там формат а4 или два листа а 4 Ну, у меня монитор большой прикладываем эту картинку на монитор и просто переводим перерисовываем карандашом потом доводим до ума на бумаге это просто вот самый Не надо распечатывать ничего либо можно увеличить распечатать и при помощи кальки либо копировальной бумаги перевести уже туда куда вам нужно дальше что будет какой Эффект. Девочки, я не буду полностью полочку вам имитировать, потому что я сейчас ну, в работе у меня нет никакого свитшота, который я хотела бы украсть украсить аппликацией. Показываю принцип. Например, вот у меня бирюзовый такой футер. Хотите на петельную сторону, хотите на гладкую, но лучше на гладкую, чтобы читаемая аппликация была. Перевести, как перевести? Рисунок, можно либо при помощи копировальной бумаги, колесико, но это будет грязно, это может как-то неправильно да, это все перевестись, останутся пятна, неудобно. На кальку, вот рисунок, смотрите, один в один я перевела на кальку, все, теперь откладываю свой образец в сторону. И просто приклеиваю, ну прикалываю кальку к тому месту, где у меня должна будет располагаться аппликация. Если у вас аппликация будет располагаться по центру полочки, значит, вы ищете середину а, полочки и укладываете аппликацию ровно там, да, ну, на, находите этот а, момент куда ее приложить, по центру, либо она может быть расположена справа, либо слева полочки, либо на плечо, либо на брюки, на спину, куда угодно, ищите нужное расположение, и, ну, допустим, у меня это будет на полочке, и прикалываю, я должна приколоть эту кальку а, прямо к полочке, но перед этим я должна сделать следующее, я беру такой вот не очень объемный кусочек синтепона. Ну, у меня прям даже какой-то как шерстепончик. Можно взять пообъемнее. Ну, смотрите, какого эффекта добиться хотите. Я беру не очень объемный, чтобы было удобно. И закрываю с изнаночной стороны, например, какой-нибудь кулиркой. Я специально беру этот слоеный пирог разных цветов, чтобы было понятно. Вот это вот изнанка голубая, бирюзовая, это лицевая сторона. Либо вы можете, если тонкий футер, как у меня, можете изнаночку закрыть футером того же цвета, либо кулиркой того же цвета. Получили вот такой слоеный пирожок. Ну, я для удобства сейчас, для наглядности, раскроила все эти детали одного размера. А так получается, что у нас полочка большая, аппликация, например, какого-то вот определенного размера. И, естественно, вы выкраиваете кусочек синдепона и кулирки, ну вот, чтобы она чуть-чуть выходили, эти детали, за контуры аппликации. Вот. Ну, у меня пока все одного размера. Прикалываем кальку. Девочки, строчить мы будем по кальке. По кальке машинка, э, ну, лапка едет легко. Выбирайте самую тонкую кальку. У меня эта калька вот средней плотности, просто в студии нет другой. Бывает такая еще, знаете, глянцевая, ламинированная, ее не берем. И бывает еще прям очень-очень тонкая. Она прям как папиросная бумага, тоже прозрачная. Вот тонкая, -тонкая калька под карандаш бывает. Ну, вот у нее вот средняя такая, которой все пользуются, тоже нормально. Помните, мы с вами делали такие моменты когда ну швейная машинка строчка петляла, да, на тонких деликатных тканях на кружеве на микрофибре и для того чтобы ну строчка была нормальная не петляла мы тоже строчили с вами по кальке вот и сейчас мы будем строчить так аккуратненько приколола туда куда мне нужно и теперь все очень просто я замолкаю и буду работать выстраиваем Выстраиваем длину стежка 2-3 миллиметра. Я буду работать нитками не в тон. Вы можете делать аппликацию и в тон на основной ткани. Можно делать, вот как я, более светлыми, либо более темными оттенками. Так, все. И аккуратненько, мелким стежком, просто по контуру прохожу всю эту аппликацию. Вот и все, легко и просто, мы выполнили вот эти вот строчки. Теперь все откалываем, что нам не нужно. Аккуратненько убираем кальку. Вот при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что калька очень легко отходит. В некоторых местах она прям сама прорывается, потому что пирожочек у нас слоеный получился, и поэтому смотрите, вот я просто показываю, например, маленький участок, смотрите. Она отходит сама, ну такое мы уже с вами делали не раз. Все, я убираю кальку лишнюю. Вот такой вот классный зверек лисенок получился. Смотрите, какая хорошая аппликация. Так, дочищаю. Тут вот какие-то мелочь, все мелочь, пыль. И еще один момент, который нужно доработать и закончить изнаночная сторона смотрите теперь все что лишнее нам нужно высечь по контуру есть два варианта можно запаковать нашу аппликацию например в прямоугольник то есть сделать рамочку и отстрочить и потом по краям этой рамочки обрезать но я думаю что вот так вот просто оставить фигурку так краше поэтому мы берем ножницы с тоненькими кончиками и это вот все лишнее, близко к строчке, девочки, кропотливо аккуратненько вырезаем. Это тоже не очень долгая работа, но просто она требует внимательности, чтобы не рассечь ничего лишнего. Аккуратно по контуру отсекаем лишнее. Ну что, такой красивый лисенок получился. Смотрите, вот это вот лицевая сторона аппликация объемная. Я прошу оператора вот так вот подснять, подхватить вот этот объем. Его видно? Я думаю, что его видно крупным планом. Посмотрите. И на этом бы, девочки, я бы с вами попрощалась. И сказал до новых встреч. Но мне пришла в голову еще одна идея, пока я высекала аппликацию. Давайте представим, что вот эта изнаночная сторона, а вот это лицевая. Мы можем пустить с вами по контуру строчку зигзаг, узкую плотную, для того, чтобы просто не выбивался синтепон. И таким образом с лицевой стороны у нас окажется, что еще объемнее будет смотреться эта аппликация, а также она будет вот другого цвета. Поэтому я с вами не прощаюсь, я сейчас сделаю строчку зигзаг и посмотрим второй вариант. Ну что, друзья, а вот второй вариант, который пришел по ходу работы, если бы э, вот эта сторона была у нас лицевой, э, то аппликация получается уже другого цвета, контур можно сделать, э, тоже отделать ниточками контрастного какого-то цвета. Так, здесь получается вот такое Чудо <с> чудовище. Итак, девчонки, мне, конечно, больше нравится вариант контурный, изначальный, без зигзага. Вот если брать вот эту сторону лицевую, но изнанка получается интересная. Например, если мы будем делать двустороннюю аппликацию, то интересно ее сделать, конечно, вот такую вот двухцветную и отделать контуром. Все. Надеюсь, что данный урок был вам полезен. Пользуйтесь этой идеей, тем более, что новый весенний-летний сезон уже не за горами. Радуйте себя и своих близких обновками. И не забывайте подписываться на мой канал, потому что до 100 тысяч подписчиков нам осталось совсем чуть-чуть. И когда у нас будет такое событие, Первая круглая цифра мы обязательно сделаем своим подписчикам что-нибудь приятное. Будем дарить призы в честь того, что мы набрали 100 тысяч подписчиков на канале. Все, я с вами прощаюсь. До встречи на следующем уроке.